друзья всем привет вы на канале самовар и сегодня в своем видео я вам расскажу как включить э, скрытые папки и файлы <с> заходим <с> в мой компьютер нажимаем подробнее выбираем параметры нажимаем вид и прокручиваем в самый низ у нас здесь есть Ссылочка. скрывать файлы и папки показывать скрытые файлы и папки если мы их включаем то у нас будут все скрытые файлы и папки показаны Окей. сохраняем заходим на диск c и вот у нас видите программа дата она скрытая она отображается таким способом мы включаем скрытые файлы и папки друзья если вам понравилось это видео обязательно поставьте лайк подписывайтесь на мой канал до скорой встречи всем пока